Хочешь обучаться и при этом получать стабильную зарплату? Наша компания ⁇ это лучший старт пойти без опыта работы. Ты интересуешься рекламой, ее настройками и привлечением аудитории? Ты на правильном пути. Мы предоставляем удаленную работу на вакансии торгитола. Мы заинтересованы в талантливых людях которые хотят освоить новые навыки и улучшить их на практике. Запиши видеоинтервью и оставь заявку на сайте. Действуй!